Петров выпустил книгу стихов известного советского поэта Анатолия Брагина. Это уже четвертая книга, которую издательство выпускает в рамках цикла ⁇ Многоликая муза России ⁇ И у нас повод такой добрый, прекрасный, который нам снова подарила издательство ⁇ Культура ⁇ в котором вышел Однотомник прекрасного, удивительного поэта Анатолия Ивановича Брагина Скажу буквально два слова Брагин, поэт, совершенно, на мой взгляд, удивительный И выделяющийся даже на фоне тех прекрасных поэтов Большой плеяды, которые творили в середине прошлого века А были действительно прекрасные поэты он выделяется, прежде всего, своей какой-то очень доброй, ироничной, с виду простой, но глубокой поэтической манеры. У того, что вот, вот книжка читается, как говорится, на ура, очень легко, свободно, и это, конечно лежит, прежде всего, в основе, и причиной этой является особенность его дарования. Вот та самая афористичность, просто там такой глубинный смысл зашифрован, что просто даже обескураживает. Я, при... Я сел на скамейку, ходульки устали, и поднял копейку, чтоб героя не топтали. Он, конечно, не мог себе представить, что когда-нибудь выйдет такая вот книга. Вот, я надеюсь, что если он там сверху вот, на нас смотрит, вот, он, конечно, радуется. Конечно, об Анатолии можно говорить много, но я, я думаю, его стихи за себя скажут. Жизнь продлил ценой славы. Он не навязывал себя в стране, где поступи кровавы, где храмы Божии и без главы. Что человеческое я? Он незавидной судьбою не беспокоил никого, не называл грызню борьбою и был как мог самим собой Поверь, Не более того. Я думаю, это, это о нем. Сейчас урезали все и русскую литературу, и язык в школе. Вот. Это все неспроста. И учатся по учебникам Сороса, вся эта история. Это идет убийство русского национального кода. Вот. И если мы эту ситуацию не переломим, то нас просто возьмут без боя. Нас, нам не помогут ни ракеты, вот, ни кинжалы, ни подводные лодки. Вот, уже сейчас вот, у девушки спрашивают на улице, вы знаете, кто такой Гагарин? И она незадумно отвечает, это муж Полины Гагарин, какой-то певицы. И когда это слышишь, это просто озноб это по спине. Мы встречались вдруг с японцем. Это малый говорит, мне тогда и говорит, вы куда решили драться? На восток или на запад? неведомо куда, ты ведь до сих пор так идешь. увы. Ну вот, ребята, ослабь России наконец свои объятия тугие, они не мы, они другие. на их сердец, не волоки их за собой, пускай ведут свои дороги и больше никогда не трогай детей, рожденных не тобой. сел на круче. на меня садились птицы, Надо мной ходили тучи, но вода подмыла бег, Он не выдержал и рухнул, я на солнце разогретый В ледяную воду. Неужели ребят стали лететь? Я лежал для этой цели, чтобы грохнуться и только, чтобы брызги полетели. Ну что здесь сказать, конечно, спасибо, что так оценивают тот труд, в общем-то, который сюда вложен, но ведь суть-то получается так, без помощи Аркадия, без его, как говорится, вот, финансовой поддержки ничего у нас не получилось. Слава богу, вот получилось сейчас жалко, конечно, как бы это все бы раньше, когда бы он, допустим, знал, думаю, что такой выходит, это же не избранный том, это по сути собрание сочинений. Когда бы он знал, что будет такая штука, я думаю, он бы силился, но жил бы, чтобы даже жить до такой книги. Толя удивительный поэт, вот, обладающий кроме ну, того, что он истинный поэт, это понятно. Это «Божий дар», но у него еще он помножен на именно вот это вот лукавство, народное лукавство. Вот таких поэтов действительно не так-то много. Цензуре было неприятно, что президент у нас такой. Она взяла и стерла пятна своей мозолистой рукой. Сияет лысина, как солнце, от пятен нету и следов, как будто продали японцы взамен. Спасибо. И вот будет очень правильно пригласить сейчас в микрофон человека, благодаря которому, собственно, и осуществляется вот этот проект, редкий, по-моему, в наши времена, многоликая муза России, Аркадий Наумович Петров. Ну, мы с Толей Брагиным были очень близкими, друзьями. Я в том в числе приезжал к Холмур, сейчас железнодорожный, иногда ночевал он там, иногда разыскивал его там на Кучинском пруду с длинной водочкой в руке, он любил карасей гонять. Вот, просто для того, чтобы было понятно, из какого ссора растут стихи. Я что нам удалось издать такое роскошное, роскошное издание, по сути дела, всех стихов, то ли и здесь величайшее конечно, Женя Артюхова, потому что он просто душу вложил в это издание, он так тщательно его готовил, а вы и сами видите, как оно сделано. Вот, большое тебе спасибо Жене. И я просто вам рекомендую, поскольку в каждой из а их уже вышло 19 у Аркадия Наувича. И именно издание его книг и пропаганда его учения позволяет ему, ну, говоря современным языком, спонсировать этот проект. Потому что мало гореть душой, мало желать то, о чем говорили и призывали. Надо еще иметь в руках то, что позволит сделать набор, напечатать и издать эти книги. Я знаю один момент, когда наступает вот это чувство печали. По глазам видно. Это знаете, когда? Когда он видит, что человек теряет веру в себя. Потому что он верит во всех так, как, наверное, никогда каждый в себя не научился верить. А верит, потому что любит, потому что парит, и потому что чувствует свою ответственность даже за то, чтобы издавать своих друзей-паритов. Потом Ванга бедная вот мучилась, слепая была, и так Ну вот этот самый Эдгар Кейси в трансе все время проповедовал. И, и это человек, который зрячий, здоровый, а не в трансе, не в трансе молодеющий, и самый главный все-таки, при том, что ему приходится самому напрягаться, печатать, а все это… И, но у него есть откровенный Поклонники, последователи, э, восторженные, просто, так сказать, почитатели, вы меня, так сказать, последователи, которые себя называют, но хочу быть им, но пока просто восторженные, поклонники его. А сейчас наступило такое время, что и весь мир вас готов. И здесь мы вас, так сказать, его очень любим, уважаем, обожаем, друзья, я бы сказал. И поэтому продолжайте дальше делать то, что вы делаете. И хоть мы, конечно, далеко не все вот нам говорят, что, в принципе, в периодически будущие поколения какие-то станут вообще жить, ну, вот как вы говорите, не хочется, вы, да, как, вы, скажете сейчас еще раз, как, ну, нам хотя бы чуть-чуть ощутить, это приблизиться к этому пониманию. Таким учетом как, вот,